Что говорить? Впечатление. Не впечатления, если по коротко, что в первом тайме опять имели очень много моментов голевых, которые могли реализовать. В принципе, держали структуру, то, что просили ребят. Они выполняли, делали, разворачивали атаки, были ходы штрафную, удары, но не хватило, наверное, чуть-чуть везения, не смогли мы забить. Касается второго тайма, то почему-то сбились на более длинные передачи. Из-за этого э, пропала структура. Начали проигрывать подборы и получать встречные атаки. Касается второго тайма, как могли и забить, так могли и пропустить, в принципе. Ну и все коротко. Тяжело судить, конечно, нервно, когда э, ты вроде бы атакуешь, а есть открытое пространство и белшина. В принципе, этим и славится, что очень быстро убегает в контратаке. Проанализировав игру с Гомелем, мы это тоже видели, где они забивали в быстрых атаках. Ну, Миша карточка была в первую очередь. Это связано было, чтобы не получить вторую карточку. Хотели усилиться, перейти поднять еще одного. Футболисты группы атаки вперед, и Ваню выпустили вместо опорных, стали играть в два опорных. Ну, тяжело оценить сразу. Надо посмотреть, проанализировать моментами. Были хорошие есть моменты. Касается Габриэля. Есть моменты, над которыми надо работать. То есть, что касается Зора, ну тяжело. Если бы забил, наверное, можно было сказать. Ваня. Ваня, Хавалка, ну тяжело, тоже ему небольшой промежуток времени выдался, так что, ну, главное, что дебютировали, а посмотрим дальше. Ну, если брать конкретно, то все равно проходили атаки, из которых Бершина могла, могла во втором тайме реализовать, наверное, эти моменты. Надо играть еще более, более, более как бы, в обороне, чтобы не допускать эти, грубо говоря, эти моменты, которые она могла создать.